Часто ли вы путаете ПРЛ и КПЦР? Пограничное расстройство личности или ПРЛ и комплексное посттравматическое стрессовое расстройство КПЦР – это два расстройства, которые имеют много поразительных сходств. Из-за этого сходства людям с любым из этих расстройств часто ставят неправильный диагноз, что может быть проблематично, учитывая, что эти два расстройства лечатся совершенно по-разному. Поэтому, чтобы помочь вам лучше понять различия между этими двумя расстройствами, вот некоторые признаки, на которые вы можете обратить внимание. Что такое ПРЛ? Пограничное расстройство личности – это расстройство личности кластера B, характеризующееся нестабильным настроением, отношениями и самоидентификацией. Во многих случаях это расстройство развивается после травматических событий, как правило, произошедших в детстве, но может развиваться и на генетическом уровне. Люди с ПРЛ могут также испытывать страх покинутости и отвержения, самоповреждение и суицидальное поведение, интенсивные и быстрые перепады настроения, импульсивность, трудности с осознанием того, кто они есть, и изменение интересов в зависимости от того, с кем они находятся. Что такое КПЦР? По сравнению с этим, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство является разновидностью посттравматического стрессового расстройства. КПЦР характеризуется повторяющимися травматическими событиями, происходящими в течение длительного периода времени, тогда как ПЦР – это, как правило, единичный инцидент или инциденты, которые происходят в относительно короткий промежуток времени. Люди с этим расстройством могут испытывать трудности с доверием к другим людям, трудности с регулированием эмоций, быть в состоянии постоянной повышенной готовности, воспоминания о травмирующих событиях и кошмары. В чем же они похожи? ПРЛ и КПЦР имеют много общего друг с другом. Оба имеют тенденцию испытывать трудности с регулированием эмоций и могут иметь нестабильные отношения. Для них также характерны перепады настроения, страх быть брошенным, разобщенность и негативное восприятие себя. Однако вот некоторые отличия между ними. Во-первых, для ПРЛ характерна непоследовательная «я» концепция. Одним из основных отличий между этими двумя расстройствами – это тенденция к негативному восприятию себя. Разница заключается в том, что при ПРЛ эта «я»-концепция может кардинально измениться за короткий промежуток времени. Люди могут пройти путь от ощущения себя сломленными и никчемными до преувеличенного чувства собственного достоинства. Для сравнения, самоидентификация у людей с КПЦР остается неизменной, хотя она постоянно негативна, сломленность или никчемность. Во-вторых, люди с КПЦР обычно не испытывают такого же страха покинутости. Страх покинутости часто присутствует в любом состоянии, но в разных случаях он проявляется по-разному. При ПРЛ этот страх покинутости может привести к неистовым попыткам избежать его. Они могут угрожать другим людям, препятствовать их уходу или даже полностью вычеркнуть их из своей жизни. По сравнению с этим, люди с КПЦР будут больше бороться с доверием и избеганием других людей. В-третьих, люди с КПЦР менее склонны к самоповреждениям. Люди с ПРЛ имеют повышенную склонность самоповреждений и импульсивного поведения, которые, как правило, не проявляются в той же степени. Как у людей с КПЦР, хотя самоубийство и самоповреждения могут произойти с людьми с КПЦР, люди с ПРЛ могут быть более импульсивными в своих действиях. ПРЛ также гораздо чаще ассоциируется с суицидальными действиями, чем у людей с КПЦР. И номер четыре. При КПЦР вы, скорее всего, будете избегать отношений. Люди с КПЦР чаще избегают отношений и отталкивать людей в качестве защитного механизма, чем люди с ПРЛ. Поскольку люди с ПРЛ имеют большую склонность бояться одиночества, они будут стараться найти больше возможностей быть с другими людьми. Хотя люди с любым из этих расстройств могут отталкивать других людей, люди с ПРЛ часто делают это, чтобы избежать покинутости или отвержения, в то время как люди с КПЦР делают это, потому что чувствуют угрозу. Хотя эти два расстройства имеют много общего, они требуют совершенно разных методов лечения и имеют разные причины и осложнения. Показалось ли вам полезным это видео? Сообщите нам об этом в комментариях ниже.